Привет, друзья! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать цветочки для зажимов или резинок. И такими цветами можно украсить ободок. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла репсовую ленту. И мне на один цветок нужно три отрезка длиной 14,5 см а ширина этой ленты два с половиной сантиметра также понадобится фетровый диск диаметром 3 сантиметра зажим я взяла длиной четыре с половиной сантиметра можно немножко больше взять понадобится зажигалка цветок украшу вот такими тычинками. нужны будет булавочка иголка с ниткой и клеевой пистолет все три отрезка я складываю вместе и на одном срезе я буду срезать уголок. Отступаю 5 миллиметров и срезаю на угол. Теперь срезы нужно обработать огнем и теперь будем делать лепесток. Больший угол более высокий, помещаю его с левой стороны. Теперь отступаю 6,5 сантиметров от этого угла и складываю ленту. Вот таким образом. Теперь этот короткий конец поднимаю вверх. И конец вот так завожу внутрь. А срез, косой срез совмещаю со стороной ленты. Теперь надавливаю пальцами вот здесь. У меня лента складывается. И получается еще один уголок. Такое положение закреплю лавочкой. Теперь свободный конец поворачиваю от себя вверх. Обворачиваю его уже готовой частью лепестка. Здесь уголки у меня должны совпасть. И свободный конец опускаю вниз. К основанию лепестка совмещаю срезы внизу. Фиксирую булавочкой. Таким образом складываются все лепестки. Вот они уже готовы. Это лицевая сторона. А я буду шить сшивать теперь по изнаночной стороне. Вот по этой стороне. Вот лицевая сторона, верхняя. Это нижняя, изнаночная. Прихватываю уголок и делаю четыре угола иголкой. Здесь тоже очень важно прошить все уголочки. Все лепестки прошиты. Теперь я иголку завожу в петельку, а нитку стягиваю. Сейчас цветок я уже перевернула лицевой стороной вверх. Все лепестки равномерно распределены можно закрепить нитку. Для декора цветка уже в ходе работы я решила сделать вот такие перышки я взяла отрезок атласной ленты длиной в 5 сантиметров ширина ленты два с половиной сантиметра этот отрезок я разрезаю по диагонали и связаю кромку но не до конца у основания оставляю кромку примерно сантиметр Теперь обязательно нужно оплавить основанием. При помощи булавки я вот так делаю. Ломаю структуру ленты и сначала длинные концы. Вот так отгибаю вниз. Это продольные нитки. А это поперечные. Теперь с другой стороны. С другой стороны это проще делать. И вот уже в таком состоянии я могу поперечные нитки очень легко выщипать. Вот так удаляю это все и у меня получаются вот такие перышки и еще одну для одного цветка нужны 4 штуки на фетровом диске я делаю два надреза И закрепляю фетровый кружок на зажиме. А теперь приклею мое украшение. Чтобы клей быстрее застывал, я использую пинцет. Теперь приклею тычинки. Обрезаю их как можно выше. И на срез ставлю большую каплю клея. И теперь главное попасть в центр. Даю клею застыть. Когда клей застыл, можно уже приклеить цветок к зажиму. Буду использовать пинцет, для того, чтобы хорошо прижать цветочек к основанию, вот так. И теперь нужно навести порядок с этой прической. Подстригу немножко, чтобы все это выглядело аккуратно и имело нужную мне форму. Смотрю, что не нравится, убираю еще. Ну вот, вот такие голубые цветочки. На этих цветочках я добавила к перышкам еще и розовую ленту. Вы видите, какой красивый оттенок получился. Там ширина ленты 6 мм. И малиновые. Малиновые цветы. Вот такие цветочки получились у меня. И обязательно получится у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!